Здравствуйте! Продолжаем рубрику «Точка опоры». Вчера я сказал о том, что для женщины одно из главных качеств, которые желательно ей развить, это масштабность. Не все глубоко осознали важность этого качества. Некоторые даже с удивлением узнали, что, оказывается, масштабность является таким важным качеством для женщины. Да, милые, это действительно так. И я знаю примеров в жизни достаточно много, когда немасштабная женщина э, теряет своего масштабного мужчину. Или немасштабная женщина не может найти того мужчину, который ей хочется иметь. Она хочет иметь масштабного мужчину, а сама немасштабная. Или когда она даже взяла каким-то образом и соединилась с масштабным мужчиной, он через некоторое время, если она не будет той масштабности, которую он хочет иметь, он найдет другую, он уйдет от нее. На этой почве возникает много проблем, очень много проблем. И я знаю случаи, когда масштабная женщина, немасштабного мужчину поднимает до уровня своего масштаба и поднимает на уровень реализации его на самом высоком масштабе, вплоть до президента. Возьмите пример Михаила Горбачева, где Раиса Максимовна, в общем-то, очень масштабная женщина. Из своего мужчины среднего масштаба она сотворила президента. И это действительно возможно. Поэтому масштабность – это качество очень весомое и важное. Особенно сейчас, во время перемен. Время перемен требует очень большой масштабности, понимать всю жизнь полноценно, во всем объеме, планетарно, а не э, быть только в интересах своего дома или даже своей страны, этого мало. Так вот, уважаемые, масштабная женщина – это действительно фундамент для ее великой реализации, для ее счастливой жизни, полноценной и очень масштабной жизни. Понимая ценность качества и понимая то, что женщины зачастую не задумываются об этом или даже не знают или даже не верят в то, что качество так влияет на жизнь, мы создали даже курс, специальный курс, ну, курсом назовем, мы клуб создали, женский клуб, и в котором мы сделали свободный вход, чтобы вы могли, уважаемые женщины, получить тот... Ресурс, раскрыть тот ресурс, который есть в каждой из вас, это ваши качества. Там женщины, общаясь друг с другом, и с помощью наших преподавателей, кураторов, раскрывают свои женские качества. И с ними происходят чудеса. Потому что каждое качество – это ресурс. И вот сегодня я хочу вам дать еще одну важную точку опоры в этих качествах. Это нежность. Нежность милые женщины. Сейчас так не хватает нежности в мире. А что такое нежность? Эта нежность, это высо... высочайшее, я бы сказал, проявление любви. Высочайшие гармоники энергии любви. Самые тонкие. Нежный взгляд. Нежное слово. Нежная интонация. Нежное прикосновение. Нежная охотка. И так далее, и так далее. Это все можно, всему этому можно, всему в жизни можно придать нежность. И тогда нежность сотворит рядом и нежного мужчину. Потому что джентльмен в переводе это нежный мужчина. Это настоящий мужчина, который нежный. И такой мужчина уже воевать не будет. Понимаете? Нежность – это такое качество женское, которое может перевернуть весь мир. А сейчас этого качества очень не хватает. Женщины в основном потеряли, закрыли это качество. Милые мои женщины, так не хватает вашей нежности. Мир из-за этого страдает. Желаю вам с сегодняшнего дня раскрывать свою нежность.